Всем привет! Меня зовут Кузнецов Никита и вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». Сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, как чувство мяча. В настольном теннисе это очень важный момент, это базовый момент, без которого каких-то результатов вы не добьетесь. И хотел бы вам продемонстрировать очень простые упражнения, которые можно выполнять для увеличение чувства мяча и э, несомненный плюс э, в этих упражнениях что э, для их выполнения вам не потребуется напарник то есть вы можете э, самостоятельно либо перед э, тренировкой либо после тренировки э, выполнять эти упражнения как бы и тем самым будете повышать э, уровень своего чувства мяча давайте посмотрим видео Обратите внимание, сперва я кидаю мяч плоско, без подрезки в левый угол, э, как для разминки, потом движение более резкое, смотрите. И я пропиливаю мяч, э, чтобы тем самым чувствовать то вращение, которое я придаю мячу. И э, в дальнейшем также можно чередовать, то есть вы можете кидать плоско, иногда запиленно. Плоско запилено, то есть вот как на видео, смотрите, вот сейчас опять запилено, плоско запилено, то есть в таком ключе э, можно отрабатывать это упражнение. Ну и по сложившейся уже традиции в конце э, дам вам пару советов, как лучше выполнять это упражнение для достижения более высоких результатов. Первое. Э, когда вы выполняете подрезку, э, вы можете э, направлять мяч в разные зоны стола. То есть, например, вправо, в центр, влево, вправо длинно, вправо коротко. То есть вы должны максимально варьировать направление мяча, это первый момент. Также второй момент. Вы постепенно можете увеличивать скорость. То есть вы сами будете выполнять это упражнение быстрее. Это тоже дополнительный плюс. Что касается второго упражнения, да, когда я кидал мяч с первого накатом, а потом дополнял вращением. Здесь тоже важный момент. Это скорость, с которой вы это делаете. Также это вращение, направление мяча, куда вы будете кидать его. Вы можете, можете также в косые зоны играть коса Это тоже добавит вам уверенности в игре. И также для себя важный момент. Я думаю, что это, наверное, самый главный момент. Вы должны зафиксировать ту точку, где вы принимаете мяч. Еще раз зафиксировать Точку соприкосновения мяча и ракетки. То есть вы для себя должны четко понимать, где вы встречаете мяч. Ну что ж, если это видео вам понравилось, обязательно подписываемся на мой канал, ставим лайки и до новых встреч. Увидимся на канале. Всем пока!